Всем привет если вам для монтажа какой-нибудь снасти потребовался вот такой вертлюжок а под рукой его не оказалось ничего страшного его можно сделать самому буквально за несколько минут конечно же он будет не такой красивый но как замена я думаю пойдет и кому-нибудь точно пригодится для его изготовления потребуется кусочек проволоки из нержавейки толщина здесь по моему 0,8 мм. миллиметров и вот такой вот тоненький обычный штапиковый гвоздик откусываем кусочек проволоки находим примерно середину и вот так вот при помощи круглогубцев делаем ушко дальше берем гвоздик шляпкой вот так вот вставляем кушку поджимаем круглогубцами и обе проволочки начинаем мотать по гвоздику стараемся это делать виточек к виточку вот что у нас получилось теперь лишнее можно откусить и вот эти вот оставшиеся хвостики также подгибаем На гвоздике вот здесь вот есть заусенки, и они немного закусывают. Теперь, чтобы от этого избавиться, вставил гвоздик в дрель. Вот так вот поджал плоскогубцами, и теперь нужно чуть-чуть притереть. После притирки все стало вращаться отлично. Остается сделать второе ушко. Формируем его также при помощи обычных круглогубцев. Если гвоздь гнется туго, то помогаем плоскогубцами. Лишнее надо откусить. И после того, как закусили, догибаем колечко. Вот такой вот простенький вертлюжок у меня получился. Буквально за несколько минут работы. При загибе вот здесь чуть-чуть повредил проволоку. Это можно сейчас обработать обычной неждачной бумагой. Все немного заглаживаю и убираю лишнее завесенце. И вот такая вот замена покупному вертлюгу у меня готова. Крутится он отлично, легенько. Так что как альтернатива, я думаю, кому-нибудь подойдет. Ну а на этом у меня все. Кому понравилось ставьте лайки, кому не понравилось ставьте дизлайки, пишите что-нибудь в комментариях. Всем пока, с наступающим всех Новым Годом и до новых видео. Всем удачи!